Всем привет, ребята! Сегодня у нас очередная бумажная распаковочка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Давайте выберем пакетики. Сегодня мы заканчиваем коллекцию кухонная техника. Клубнички. Давайте возьмем вот этот. Приготовь знаки зодиака вот этот пакетик каблуки давайте зеленый и коллекция авокадо давайте вот этот посмотрим сколько у нас коллекции на распаковочку 1 2 3 4 5 6 6 но ничего страшного давайте уберем все остальные кухонная техника давайте уже закончим. вот такая картинка у нас попалась Ребят, обязательно пишите, какая коллекция ваша самая любимая. Знаки зодиака. Мне будет очень интересно. Нам попался Стрелец. Вот сюда. Он у нас с 22-го, 11-го, по 21-е, 12-е. Осталось всего 2 пакетика, клубнички. Мне очень нравятся в ней картинки и, конечно же, пакетики. Они очень красивые. Если вам они тоже нравятся, напишите об этом в комментариях и поставьте лайк. Давайте приклеим вот сюда. Отличненько. Коллекция приготовив Нам попалась сосиска. Давайте ее приклеим. Она немножко оторвалась, но думаю, ничего страшного. В следующем видео мы узнаем, что мы готовим. Наш пакетик из коллекции Камуки. Камуки. попались очень красивые каблуки давайте посмотрим куда мы ее приклеим нет давайте вот на это например вот с этой стороны будет красиво отклеим Отличненько. Украшение. Отлично. Очень красивый колбок. Авокадо. Нам попалась картинка под номером 8. Он вот так вот выглядывает и показывает нам кулачок. Отлично, вот так у нас получилось. Ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. До следующего видео. Всем пока!